Повышать осознание о том, что безопасность – это важно на местах, потому что указ с указом, его все… На моей практике я видел даже формальное выполнение таких вещей, то есть, условно говоря, назначение человека ответственного да, вторым лицом в компании за Б чисто нормативное формальное выполнение компетенции, потому что в любом случае работает средняя линия, которая отвечает за операционку в этом вопросе. Все, то есть э, сам указ, он хорош, конечно, наконец-то, давно надо было сделать уже, э, по моему мнению. Но единственное, э, уже на местах нужно конкретно выполнять э, эти задачи, решать да, все вопросы и э, повышать вот это вот осознание того, что безопасность, она для бизнеса полезна. Нужно именно вот уже там. По количеству, да. По функционалу еще не совсем. Далеко не совсем, потому что даже на нашем опыте э, некоторые вещи, которые мы хотим поменять, достаточно крупные игроки, э, нам не хватает функционала и производительности. То есть, условно говоря, вместо одной железки на периметре нам теперь нужно ставить две отечественные. Ну, плюс э, и нагрузка на те продукты, которые сейчас есть на рынке, она в разы выше стала. Э, и они на это не были рассчитаны, на это очевидно. Поэтому с точки зрения процент, ну да, конечно, есть аналоги, но вопрос в том, к кому они могут подойти. Да, допустим, среднему бизнесу, малому вполне могут закрыть, крупному здесь вопрос посложнее. Важно понимать, что разработка вообще дорогая вещь. Да? Понятно, что не каждый вендор может вложиться там прям очень сильно и подробно в эту историю. И есть еще другой аспект. Западные решения, которые были, они же росли очень долго, да? там лет 20-30 у них большие кейсы, базы данных, там, по которым они это все совершенствовали. У нас, у отечественного софта, такой задачи не было. На да, таких мощных решениях работать. Они жили как-то там в среднем сегменте. И когда встал вопрос о том, что давайте будем импортозамещать, оказалось, что да, давайте, есть возможности, но вложиться не все могут себе позволить. Понятно, что за счет массовости, есть же да, наш Адам Смит, волшебный, который финансово все модели типа придумывал. А в чем? За счет массовости можно скинуть цену. А массовости не было. Да? То есть наши отечественные решения внедрялись где-то локально. И невозможно не, не, не было отбить да, эти деньги ну, вот, с точки зрения бизнеса. Поэтому да, цены высокие. Что касается софта, что э, железа и так далее, мы все это видим. Отечественные решения были дороже. Возможно сейчас как раз тот самый момент, когда э, очень удобно сделать э, контроль ценообразования на уровне государства, но за счет того, что теперь можно отечественные решения внедрять повсеместно. Я думаю, что да, это возможно, и контроль какой-то должен быть, иначе э, решения, которые появляются, они больше рассчитаны на крупного игрока, нежели на малый. Малый бизнес себе позволить такого не может. Я думаю, что здесь государство должно как-то помочь. Ну, собственно, нам все последние два года показывают, на что мы способны, да? как у нас было выстроено все и к чему стремиться. Поэтому я думаю, что нам есть куда расти, причем очень большими темпами. Не просто есть, а нужно расти и очень большими темпами. У нас все для этого есть.